English Essay Express Супер Современный Эффективный Курс Хочу Все Знать Добрый день! Меня зовут Пит Горбатюк и я рад приветствовать вас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 Фью используется с теми существительными, которые можно сосчитать. Например, мало орехов. Орехи можно сосчитать? Можно. Фью nuts. Мало детей. Фью children. Фью чилдрен. Мало детей. Мало друзей. Можно сосчитать? Можно. У меня мало друзей, например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 Дорогие друзья, в предыдущих форматах двух мы отрабатывали слово «фью», которое употреблялось с исчисляемыми существительными. Например, «мало книг». Исчисляемые, да? Значит, «фью» — «букс». А если неисчисляемые существительные, например, «молоко», мы говорили не few, мы говорили little milk. Little milk или little water, мало воды. Здесь э, слово мы будем, будем употреблять немного. То есть это то же самое, что мало, но чуть больше. Ну, например, если мы э, с э, исчисляемыми, существительными.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 мало мужчин, few men, few men. немного женщин, a few, women. a few women, немного женщин, а мало женщин, few women, тоже men, women, few women, мало женщин, немного женщин FU VM. Итак, дорогие друзья, если мы хотим сказать с исчисляемыми существительными немного, немного книг, немного автомобилей, мы используем FU. FU мало, мы используем фью.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 Мало любви, little love. Мало любви, little love. Немного денег. Абстрактное понятие ⁇ деньги. Если немного, значит, a little. A little money. A little money. Немного денег. А мало денег. Little money. Мало денег. Little money. Немного сахара. A little sugar, а мало? Little sugar. Немного. A little sugar, мало, little sugar. Немного соли. A little salt. A little salt. Немного соли. Мало соли. A little salt. Little salt. Немного времени. Немного, значит. A little, a little time.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 View windows это все то, что можно сочетать это мало с исчисляемыми существительными few если существительные не исчисляемые мы используем слово мало которое переводится на английский как little мало денег little money little money абстрактное понятие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 Дорогие друзья, на этом наш урок номер 30 завершен. С вами был канал The English и я Пит Горбатюк. Я желаю вам удачи и успеха. Подписывайтесь на мой канал, кликайте. Всего хорошего вам. So long. Пока.